Так, вижу, что все отлично. По качеству хорошо, по звуку отлично. Начнем с истории. В принципе, ребят, всем привет. Зовут меня Никита Каноник. Я сам родом с Белоруссии, с города Могилева, даже не с Минска. Хотя, хотя, хотя хочу жить в Минске, а лучше даже уехать куда-нибудь за границу, потому что уровень жизни, сами понимаете, какой. Много партнеров у меня есть и за границей, поэтому тоже наслышан о жизни за пределами да, нашей любимой Беларуси, где мы выросли. Буду рассказывать о себе, кто я такой, кем являюсь, откуда такой появился. Как говорил уже, да, зовут меня Никита, фамилия у меня Каноник, кому-то нужно отчество, Александрий. Из Беларуси, из Могилева, мне 20 лет, я обычный парень, вот прям самый обыкновенный, какой есть, каким являюсь. Без каких-то там суперспособностей. И обычный человек, как и все вот ребята, которые за мной смотрят, как и все ребята, которые есть в моей команде, и как все вообще люди, которые есть на этой земле. Два глаза, один рот, два уха, один нос. И я работаю и сотрудничаю с компанией GNS. Работы, в принципе, это назвать нельзя, потому что ну, это не работа. Это реально не работа. То есть я просто занимаюсь этим мне это нравится мне приходит это. от этого приходит доход приходит от этого удовольствие общение с людьми финансовая независимость моральная закалка да потому что много, много бывает всяких ситуаций и вообще в принципе тут развиваешься помимо того что личностно так еще и в голове у тебя мышление меняется на протяжении того как ты начинаешь в принципе работать и вообще сотрудничестве этой компанией, и в частности с системой Форсаж. Как я говорил, я обычный парень, я вырос в Могилеве. Много даже людей наверное тут смотрит сейчас за мной, и они даже со мной, на районе были, да, вместе со мной там мяч пинали. И я рос с братом в обычной семье, и я младший, получается, у меня есть мама, отец со мной никогда не был, Само самого детства меня не воспитывал, мать меня растила, в принципе, вместе с братом, одна на своих плечах, и брат у меня старший есть, 27 лет, и сам я отучился в школе, 9 классов, получается, в 32-й школе в Могилеве, потом поступил до 11 класса доучиться, Училищный бейско-резерва в Могилеве, так как я спортсмен, я еще и мастер спорта. И отучился один из классов и понял, что, ну, что надо куда-то что-то идти. Все говорят образование, образование. А так я занимаюсь еще спортом профессионально, э, с тренерами, ну, было решено, что я пойду в училищный бейско-резерва дальше на курсы. Тем самым э, я поступил на курсы, отучился два курса, занимаюсь спортом. И все дошло до того, что все, курсы окончили, э, окончил. Один из классов окончил, и все, надо высшее образование, как у всех, как, как все. И на это начали возникать проблемы. Я начал задумываться, потому что в училище давали стипендию 36 долларов, это где-то около, 36 рублей, это где-то около 15 долларов. Я начал задумываться о том, что мне, в принципе, уже 18 лет, и ну, нужно как-то себя начинать ставить на ноги. И на тот момент мама уже работала... Точнее, я заканчивал уже работать на фабрике «Заря». Ну, вот она ну, вкратце идет конвейер, и она там с утра до вечера курей там, короче, бройлеры таких здоровенных, навешивала на огромную навеску, да, и у нее там просто, она у нее руки просто синие полностью. Я просто смотрел на это, и я понимал, что мне очень жалко маму было, и она постоянно работала, приходила, уходила в пять, в, в 4-30 вставала, она в 5.30 ехала на работу, на вокзал, в 6-10 там их забирали на загород, вывозили, получается, на завод, и вот она там пахала. И таких случаев, ну, такой случай не единичный, понятно, не только моя мама такая труженица была. А, в принципе, в мире такая обстановка обстоит, что есть такое даже выражение, ну, я его использую, вообще есть. Если человек не найдет, как, зар, как зарабатывать тогда, когда он спит, он будет работать до того момента, пока, пока он не умрет. Uh, вот как раз таки моя мама была, и есть, в принципе, такой человек, который uh, трудолюбивый и постоянно работал у нас многорагу, так сказать, тянуло со старшим братом. Uh, но всему приходит конец, и здоровью тоже. И в связи с тем, что тяжелая работа, у меня мама начала пить сильно. Uh, тяжелая, на самом деле, ситуация такая, мама начала сильно пить. Uh, Из-за этого уволилась с работы, ну или уволили ее, неважно. Uh, и получилось так, что все отца нету, отец у меня умер два года назад, мама просто, ну, не работает, все, она уже на данный момент около двух лет не работает, в бизнесе только полгода. И я как бы остаюсь, я ухожу с училища, поступаю в университет Кулешова в Могилеве на высшее образование, на заочное, потому что, ну, на дневное не получилось, так как одна срочка уже была, ну, по образованию среднему специальному. То есть я окончил училище на резерва, один из классов, поступил на курсы, два курса отучился, получил корочку специальность тренер по конькобежному спорту. Не знаю, зачем она мне, но все же, пускай будет. И вот так, в принципе, я получил свое образование, поступил сейчас на заочную, в Кулишово, уже повторяюсь. Сейчас первый курс у меня. И... Я поступал, тут, тут ну, вообще поступал, собирал документы, и я вообще не думал о том, что я сейчас вот буду сидеть э, сейчас э, перед вами, там что-то рассказывать на огромную аудиторию. Э, в принципе, думаю, что счастливыми глазами на данный момент. Конечно, уставшими, только после тренировки пришел, но все же. Э, и буду вам что-то вообще сейчас рассказывать. Я вообще об этом не задумался, ни каком там бизнесе речи не шло, У меня, ну, я об этом просто не думал. У меня даже в мыслях это не было, какой-то бизнес, что-то там искать и так далее. Но все вы знаете, что в нашей жизни все случайности не случайны, в том числе и в моей жизни случайности не случайны. И вот я собрал документы, собираю документы, так как я уже совершеннолетний, за мной начинает гоняться военкомат, я начинаю сдавать Получается медосмотр. У меня просто две тренировки в день. С утра тренировка, вечером тренировка. Между этим я там в военкомат, с военкомата еду на тренировку, с тренировки на военкомат опять что-то сдаю туда-сюда. По итогу э, документы в университет, там, ЦТ, туда сдать, туда, мест не хватает, нужно как-то что-то э, крутиться, и по итогу просто вот в таком бешеном ритме, и там ни о каком бизнесе, вообще о чем-то, каких-то других делах э, речи идти не могу, потому что просто минуты присесть не было. Я вечером домой приходил, спал, и опять с утра э, к 7-8 к к часам в военкомат, и вот так целый день, вот так, тренировка вторая, третья, устаешь как морально, так физически. И в такой момент... Просто, наверное, вселенная как бы подает знак, что ну, вот, тебе шанс. А воспользуешься, воспользуешься ли ты им или нет, это уже твой вопрос. Вот на тебе шанс. И я внезапно, просто внезапно знакомлюсь с полностью неизвестным мне человеком, которого я вообще никогда не видел, не знал. И даже он по роду моей деятельности ну, вообще мне не близок. И он даже не мой ровесник. Это Петр Золотков, мой вышестоящий спонсор. Я с ним знакомлюсь меня с ним знакомят, я узнаю о компании GNS, и сейчас я тут, ладно, начнем немножко раньше. Я, получается, узнаю Петра, знакомлюсь с ним, узнаю информацию, он мне дает обучение, я все изучаю, все смотрю, думаю, что это такое вообще, какая-то, ну, что это, пирамида, что это вообще такое, лохотрон, Смотрю на это как-то вообще непонятно и забиваю. То есть смотрю, думаю, ай, пирамида, лохотрон, там что-то непонятное, интернет. Я вообще от этого далек. У меня сейчас нет времени, нет денег, да, там скорее всего какие-то там вложения будут, там либо развод. По итогу я просто отстраняюсь от этого где-то на два дня и опять в бешеном ритме там все свои вопросы решаю. Но опять я захожу на это же обучение вечером и начинаю разбираться. Разбираюсь, смотрю. Одно, второе, третье видео, у меня в голове складывается картинка, что я, наверное, сейчас что-то делаю в жизни не так. Потому что там люди не с унылыми лицами, а с горящими глазами объясняют мне о каком-то бизнесе. Я включаю логику свою, хоть на тот момент не развитую совсем, как у обычного представительного статистического человека. Мышление работает на бедном уровне, у меня все родители бедные отец вообще там в тюрьме сидел, ну, самый обыкновенный парень, я там на районе, как и все, наверное, ребята есть, по гаражам бегал там, от, не знаю, футбол играл там, на всякие базы, через заборы перелазил, когда малой был, ну, понятно, всегда денег не хватало, я на межую базу ходил, кто там, возможно, сейчас знакомый, кто-то меня смотрит. Вот на межью базу ходил, арбузы там грузил. Я был всегда мельче, чем все, и меня даже иногда даже арбузы грузить не, ну, не брали, потому что ребята были покрупнее меня. И я такой, ну, помоложе выглядел. И как бы вот так зарабатывал, там лазили, что-то даже крали. Короче, ну, как обычный хулиган. Даже доходило до того, что моих друзей родители запрещали со мной общаться. Они говорили, что с каноника ничего не выйдет. Я в школе на самом деле, ну, на данный момент не и стыдно, да, и я показываю пример, что все возможно, я в школе плохо учился. Ну, это правда. Я в школе учился плохо. Конечно, не совсем, но на четверке, там, на тройке. Я хулиган там был вообще конкретный. Вот, но ну, по скультуре всегда у меня там десятка стояла, я там на доске по счету висел, потому что спортом занимался. Как заходила речь до спорта, всегда, всегда экономил, да, как, как до учебы не всегда экономил. И к тому, что. Самый обыкновенный парень, я начинаю это все изучать, смотрю, что люди с горящими глазами о бизнесе рассказывают и понимаю, что ну, что-то, наверное, в этом есть. Я увидел такую, такое классное видео, называется «Картина жизни» от Ларисы Гудим. Я сначала посмотрел на, на, на Ларису Гудим, это основательница нашей системы, форсаж, женщина с невероятным опытом, с... Короче, вам нужно просто ее узнать, пообщаться с ней, и, я думаю, вы сразу с первых минут общения поймете, что это за человек. Но не об этом. Я вижу, я думаю, что за злая тетка? Ну что она тут пытается мне вообще втюхать? Но я смотрю на нее, и она мне прям в душу вот так бьет, и я не могу, ей, просто мои, мои мысли в голове не могут ей что-то противопоставить. То есть я просто, просто смотрю это видео «Картина жизни» в обучении, Картина жизни, она так и называется, просто вот картина жизни. И я понимаю, что все таки есть. Вкратце, там рассказывается о том, что ты получишь, если ты будешь продолжать делать одно и то же. То есть, что ты получишь, если ты год отработал на работе, ничего не получил, и ты будешь ходить туда еще год. Вкратце, там э, она на интерактивной такой доске расчертила, показала, что если с сегодняшнего дня ты не откладываешь по 500 долларов каждый месяц, вот тебе 20, и каждый месяц сегодняшнего дня ты не откладываешь 500 долларов, не ты еще, не 2, не 5, просто 500 долларов, то есть, каждый месяц, то о хорошей машине, о нормальной квартире идти речи не может. То есть, она просто расчертила, 50 тысяч долларов квартира хорошая, там, или 100 тысяч долларов хорошая квартира в центре Минска, к примеру, даже стоит ну, сто это там, не самое хорошее. А, или там, машина, пускай, 25 тысяч, там, 30 салона. То есть не какая-то там Lamborghini, просто хорошая машина салона новая. А, и просто 130 тысяч долларов, к примеру, просто квартира и машина. И чтобы тебе дойти до этого, тебе нужно каждый месяц на протяжении около там, 30 или там, 40 лет, или даже 50, откладывать по 500 долларов. Но если ты с сегодняшнего дня каждый месяц не откладываешь по 500 долларов, то о этой машине, о этой квартире, о этой квартире вообще речи идти не может. И я на это смотрю, я могу додумывать себе все, что угодно, но я смотрю, есть цифры, есть факты, а факты – это такая вещь упрямая, что просто ну, с ними не поспоришь. Можно просто посчитать, сколько сейчас человек зарабатывает и что он за эти деньги может получить через 10 или через 20 лет. И в таком тумане, в таком тумане живут большинство людей, и они прям этого даже не осознают. Они думают, что это нормально. И я об этом думал, нормально вообще не задумывался об этом никогда. И когда я увидел это видео, оно меня бат пробило. Я просто смотрю, у меня прям такой адреналин поднялся. Я смотрю, думаю, да как так там, да не может быть. Но все же люди живут, все ну, вроде все нормально. это у меня хорошая, меня бабушка в принципе по детству воспитывала, потому что ну мама и в прошлое, ну, и когда в детстве, да, она тоже употребляла алкоголь, да, и, ну, сажима тоже было с воспитанием. Если бы, не бабушка, то, не знаю, сидел бы я тут, не сидел. И получается так, что забылся, да, вылетел с головы. Меня это все пробило, я посмотрел это видео, я понял, что что-то нужно менять с сегодняшнего дня. И я начал смотреть дальше обучение, меня немножко это загрузило, потому что я никогда столько информации не изучал, хотя обучение короткое, понятное, там по полочкам все раскладывается. Вкратце я изучаю обучение и понимаю, что, а что, так можно было? То есть, ну, так можно было, такое есть, и доходит вопрос до старта в бизнесе. Всех интересующий вопрос до старта в бизнесе. Я изучил обучение, я пообщался с Петром Золотковым, я пообщался с другими людьми, которые уже здесь работают и имеют результат. И... Я полез и начал делать самые глупые вещи, которые я бы сейчас, наверное, сто процентов не сделал. Я пошел к людям, которые не имеют результата, ничего не знают, ничего не добились. И я пошел к ним спрашивать совет. Я пошел к девушке, ну, как быть, к своей девушке, к Лизе. Релиза, так и так, бизнес класс, там классная команда, там классная система, все автоматизировано, все просто, да, это 20, 21 век, то есть ну вообще там все классно, э, хорошая компания, хороший продукт, э, хорошая репутация, дол, долго и крепко стоит на рынке, там э, все, там в топ 15 миров. то есть, не какая-то там, э, то есть свободный рынок, все классно, объясняю ей маркетинг план, там э, рассказываю, по итогу она такая никит ну, не надо, это там ерунда какая-то. Ну, куда ты вообще лезешь, что это такое, ну, что тебя там не устраивает, туда и туда. Ну, вот как-то вот так она мне говорит, ты что, идиот, там, ты, ты не Никит, нет, она, она говорила вот так. Никит, ты ненормальный. Никит, ты реально ненормальный. То есть она вот так говорила. Окей, а, в тот момент, когда я все изучил, на следующий день я принял, принял решение для себя стартовать. Все, я уже с горящими глазами а, принял решение, получается, я вечером его принял, досмотрел, потом куда-то заходил, шел с магазина домой. Uh, все я принял решение, посмотрел, все, мне это все нравится. Я уже думал, как стартовать, как это все начать, как спланировать. И я подхожу к подъезду, и там стоит Рома. А Рома это сосед снизу. Uh, ну, он меня старше, ему около 30, наверное, лет, там, 28-30. Uh, в моих глазах он был как человек, который что-то в чем-то разбирается и что-то знает. И я ему говорю: ром, тому с горящим у меня все адреналин внутри, я все изучил, я понял. То есть я прозрел, я увидел мир другими глазами. Как фантастика какая-то, как в фильме. И я говорю, Ром, там, привет, чем занимаешься? Да, он там тоже, мы с ним разговаривали. Я же сказал, блин, сейчас изучил, компания там миллиардная, все классно, все огонь там, да, есть классный продукт. Он начинает мне говорить, просто я стою вот так на улице с зажженными глазами, он начинает мне говорить, что это пирамида, это там Мавроди еще придумал, это всех там разводят, там что что ты туда вложишь, что он, они тебя высосут, даже если ты ничего не вложишь, они там потом все равно высосут себя, и останешься в итоге с голой, извините, по-русски не буду говорить. И я такой, он, он так все сказал, он так все вставил мне просто мозги свои, свои мозги мне пытался вставить, да? и я паник, я я просто не могу передать, я уже полгода назад было, он очень жестко на меня повлиял и я стою вот так и он такой, ладно, все, я пошел и он ушел и я такой стою и я не знаю реально, что мне делать, то есть я вот вот я шел вот я к подъезду подходил, все, завтра я уже хотел все это начинать и вот я уже стою, я не знаю все, то есть я ничего не хочу не начинать, он мне просто вбил там, он реально просто взял в душу мне залез и украл мою мечту Просто ну, человек, которого я мало знаю, по сути, это мой сосед. Потом я прихожу э, домой, там Лиза. Я Лизе говорю там, о бизнесе. Она говорит: не, Никита, ты ненормальный, ты реально ненормальный. Вот так. Э, брат в комнате, я говорю брату Андрей, так и так вот там бизнес, так рассказывал. Он там видел, я там что-то изучал. Он говорит: Да не что ты, куда ты вообще лезешь? Куда тебя там успокойся? Тебя там сейчас разведут, там вообще тоже начинают мне говорить. Я там что-то вечером то общаюсь с друзьями, рассказываю там кому-то, все, завтра там собираюсь туда, все с горящими глазами, но ну, ну, на тот момент, да. И все друзья там, да ладно, успокойся, что там за компания там уже все работали, почему никто об этом не знает, и так далее, ДЖНС. Я просто, реально, я сижу, я не знал, что мне делать. То есть я разрываюсь внутри изнутри, у меня как э, без и ангел, да, они спорят. И реально мою мечту на тот момент, ну, не мечту, а вот такую цель, да, желание реально чуть не украли. Я не знаю, что на меня вот так повлияло. Может, на тот момент, ну, как я сейчас понимаю, даже не знаю, как объяснить. Часто этот бизнес, я уже на опыте, да, не начинают люди, которые слишком умные. Они из-за того, что слишком умные, они надумывают слишком много, и вот их мозг прям как петляем на шею. То есть они слишком умные, они пытаются во всем найти, и они своим мозгом просто крадут сердце. И они не стартуют в бизнесе. Редко, изредка супер такие э, ребята, которые как бы все знают. Знаете, ну, есть такие вот э, ребята, которые все знают, вертят туда-сюда, там, везде туда, там, кому не скажи. Он везде все знает, везде там прошаренный, много знакомств. И такой вот, э, ну, шустрый такой парень. И вот таких, вот таких ребят сюда не подпишешь. Потому что они слишком много знают. Но по итогу их знания убивают их самих. И оказывается так, что потом они э, приходят ко мне и спрашивают, Никита, чем ты там занимаешься? Я говорю, так я же тебе звонил полгода назад, сказал, я только начинал. Я только начал, у меня не было результата, и меня, там, э, меня никто не поддержал, я вообще ничего не имел. Они там, а чем ты занимаешься? Я, говорю, я же тебе звонил. Но из-за того, что они слишком умные, они посчитали, что они умнее, чем кто-то, чем люди, которые зарабатывают огромные деньги, которые имеют опыт, да, которых можно спросить, и они по фактам, по полочкам все э, разложат. Почему люди... Не спрашивают у меня, Никит, как ты это, как то, подскажи, как правильно, кого послушать, где увидеть, где изучить, покажи. Почему они идут куда-то в интернет, что-то лазят там, смотрят, какие-то отзывы от конкурентов. Кого они боятся? Я не знаю. И на тот момент было сложно, наступает утро, 12 утра, я встречаюсь с Петром Золотковым, я принимаю твердое решение стартовать в этом бизнесе, и я стартую. стартую и у меня вот так трясутся руки. Но когда мне говорят партнеры мои, «Никита, а ты когда, вообще начин, когда, ты когда начинал бизнес, у тебя тоже руки вот так тряслись?» Я говорю, «Нормально, у меня еще и зубы тряслись». Конкретно у меня зубы тряслись. Я сидел а, с Петром Золотковым, у меня реально руки вот так колотились, у меня ладошки были мокрые, подмышки были мокрые, и, и зубы вот так колотуном были просто. Вот это страх. Но самое страшное было, наверное, где-то в глубине души и в тот момент, когда все это изучал, и когда… Я понял, что можно жить по-другому. И когда я смотрел на все другое, про... просто меня щелкнуло. Да? Я посмотрел вокруг, проанализировал. Но если этот человек или вот тот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, делают то, что буду когда-то делать я, и у них сейчас нифига нету, почему я, если буду делать то же самое, что и они, почему у меня что-то будет? Можно просто, вы можете просто проанализировать, и посмотреть, как живут люди. Вот кто-то учится, например, на стоматолога, получает образование. Посмотрите, как живут стоматологи. Хочешь жить так же? Вперед на стоматолога. Не нравится тебе что-то? Зачем ты учишься? Да учиться нужно, но нужно уже что-то что менять. Если ты э, идешь, там учишься да, или хочешь быть э, слесарем. Я не видел ни одного слесаря, который 6 раз или 3 раза в год ездит на отдых который живет свободно и не приходит домой э, с, с разбитым лицом, так сказать, да, вот, не какущий, на утро встает, как на, на войну. Я не видел ни одного человека, который работает на заводе по 8-10 по часов. Я видел свою маму, я скажу точно, что я не видел довольного, да, но я видел точно недовольного человека, свою маму, которая приходила, уходила э, в 5 часов, в 5.30, чтобы доехать, и приходила в 10 часов, когда через ее руки проходили по 36 тысяч Курей. 30... На двоих, получается, 36 тысяч, в двоем с, э, ну, с партнершей навешивали. 36. И она приходила с опухшими руками со смены и ложилась спать. И то там ну, нужно было помыться, покушать, приготовить. Она ложилась спать в 12, около 12. Могла ночью не спать, потому что у нее руки, руки болели так, у нее опухшие руки были. Видели бы руки моей мамы, у нее просто как у мутанта, реально. И я смотрел на это... Тяжеловато говорить, на самом деле. Я смотрел на это, и я понимал, что, блин, ну, если, если я буду работать так же или вообще искать какие-то возможности, как э, вокруг все люди, почему почему мне должно быть по-другому? Где-то смотрел такое видео, что я вообще, в принципе, когда общаюсь с кандидатами, я представляю, что этот человек мой родственник, и когда я ему делаю предложение начать бизнес, и он сопротивляется, я представляю, что это мой родственник, и сзади него э, поле. Поле минное, большое-большое такое поле. И он говорит: нет, ну, он, он хочет перейти, в вот это поле получается. А я говорю: нет, не иди сюда, там мины. А он говорит: Нет, я тебе не верю. Так не бывает, это не для меня. Говорю, а мины это как раз-таки э, вот э, все общество, и все то, куда попадает все общество, то есть в работы, вот эти, да? Я говорю, что. Если ты туда пойдешь, тебя разорвет так же, как и других. Посмотри, вот там кишки летают по быкам. Но человек говорит, нет, я тебе не верю, это точно для меня, я там по-любому пойду. А я понимаю, что он мой родственник, если он туда пойдет, то все, хана. По итогу люди не начинают этот бизнес, и они идут вот на это поле, на котором уже взорвалась туча людей, так сказать, да, я перевожу вот так мысли свои. Если человек идет туда, на что он рассчитывает? понятно на что поэтому я принял решение вот после обучения начинать этот бизнес э, несмотря ни на что и как вы видели наверное этот тренинг называется э, когда все и все против тебя то есть когда я начинал этот бизнес все и все было против меня я мог начинать э, точнее я мог не начать просто потому что я мог сказать что у меня нету денег либо времени потому что на тот момент реально не было денег и времени потому что я начинал и такой момент сейчас вспомнил, который очень важен на самом деле. У меня не то, что денег или времени не было, у меня дома отключили свет. Дома отключили свет. И я об этом никогда никому не сказал. Ну, я только сейчас об этом могу сказать такую тайну. У меня дома отключили свет за неуплату. Там 3 или 4 месяца не платили. А, оплатили, выключили свет. Я к своему другу, который рядом живет, а, Тима Тимофеев. Это мой лучший друг, если я его знаю, там 15 лет, наверное. Ну, не 15 лет. 12-13, наверное. Я к нему пошел, заряжал телефон, чтобы потом строить этот бизнес. Потом бабушка помогла, там оплатила свет, Короче, свет появился. Буквально там, наверное, два или три дня мы сидели без света. Я мог сказать, что у меня думаю, какой бизнес у меня денег, времени нет, у меня у меня в я в армию ухожу через там четыре месяца, я делаю две тренировки в день, у меня нету сил и времени. У меня там отношения, на которые тоже уходит время. И вообще можно было достать вот реально вот целый чемодан такой отговорок и сказать, что не, не в этот раз, там потом, когда-нибудь, после армии приду, там уже что-нибудь получится у меня. Но так делают только слабые люди, которые еще которые только отговорки. Да? И я пошел сквозь это все, я нашел деньги и стартовал в бизнесе Поэтому... Вот этот тренинг я так и назвал, что почему, точнее, когда все и все против тебя. Когда на тот момент было, ну, все было, все против меня. Я знаю ребят, которые, ну, у которых ситуации плохие, но не такие, как у меня были. И много кто-то, много кто меня знает с положительной стороны, потому что я такой человек, я пытался, мне стыдно было на самом деле. Вот мне стыдно было рассказать, что у меня мама пьет. Мне было стыдно там, выходить на улицу там, в грязных шмотках. Я старался, по-максимальному вообще старался, как-то ну, не быть хуже других. В моментах это было, да. Начал там продавать, на сборы ездил, продавал там всякие кроссовки, витаминки. Наверное, в этом, на этом и вытягивал на этом. А, и получалось у меня как-то вот выживать в подростковые, да, в подростковые времена. А потом, вот, в принципе, я начал этот бизнес, и э, что имеем, тем, чем богаты, тем и рады, да, вот. поэтому, э, что я умею, что я вообще имею на данный момент, э, я Сафир, компания GNS, я выполнил Сафира за полгода, э, в этом месяце, забрал премию полторы тысячи долларов, э, такие деньги, я не знаю, наверное, даже не думал о них никогда, полторы тысячи долларов, если бы мне кто-то сказал, что я в этом, вообще не в этом, что я через полгода, да, неважно через пол, через пять лет я буду зарабатывать, там, при, только премии получать по полторы тысячи долларов, я бы никогда в жизни в это не поверил, вообще вот, хоть убей, никогда бы в жизни, если бы мне сказали, пришел какой-нибудь человек, там, вдруг сказал, Никита, ты будешь зарабатывать через пять лет, ну, ладно, через полгода полторы тысячи долларов, ну, то есть, премию получишь полторы тысячи долларов в какой-то компании будешь работать в международной компании и строить бизнес, я бы сказал, проспись потому что я самый обыкновенный парень, прям максимально, прям меня можно поставить в рот, э, поставить меня вот в уровень среднестатистического парня, даже немножко ниже, который без каких-то связей у меня даже друзей не было, у меня даже э, в Инстаграме Стояло, да, сейчас уже поменял, Сапфир в 20. Да. Uh, у меня стояло из изгоя uh, в топ-5 дохода РБ, ну, среди там своей команды. да И никто я никогда бы в это даже близко не поверил. И этот месяц для меня будет рекордный. Uh, пока что чеком светить не буду, но это уже, уже на данный момент за 15 дней больше, чем 4,5 тысячи долларов за полгода. На данный момент прошло 15 дней месяца. За 15 дней я заработал больше четырех с половиной тысяч долларов, на уже на данный момент. И что будет дальше? Что будет через год? Что будет через два? Что будет через пять лет? Знают только хейтеры, которые следят и думают, а что же, чем-то там Каноник э, промышляет? Что-то он там, что-то он, наверное, не договаривает. Но только вот эти мысли их сбивают с того, чтобы вообще изменить что-то в своей жизни. Я общаюсь с людьми, и люди мне не могут предложить что-то взамен лучше. Они говорят, нет, это не мое, это не для меня. Я говорю встречный вопрос, правильно ли я понимаю, да, что э, не твое зарабатывать, не твое путешествовать, не твое быть независимым, не твое вставать, когда ты захочешь и работать, сколько ты захочешь, не твое строить бизнес, общаться с людьми, развивать, развиваться э, финансово и в общем развиваться. Что не твое? Что в смысле не твое? Как? Ну, и может, я, возможно, сейчас уже чего-то не понимаю. Ну, как не твое? Как не для тебя? Это не для меня. Ну, хоть убейте, я вот не понимаю. Вот, ну, а что для тебя? Ты завтра встанешь? Ну, я не, вообще не конкретно а, к тебе, мой слушатель, обращаюсь. Ну, ты завтра встанешь, пойдешь на работу. Еще, наверное, самая вот такая глупая отговорка у людей – Реально отговорка. Я даже не знаю, почему люди так себя ведут, хотя я сам себя так вел. Реально, сам себя так вел. Нет времени. Вот у кого нет времени, напишите прямо сейчас в чат. Напишите прямо в чат, у кого нету времени. Прям Строчите плюс, плюсики строчите прямо в чат, у кого нет времени. Я скажу, честно, у меня сейчас тоже нет времени. Но я перед вами э, сейчас выступаю на огромную аудиторию, и руки сейчас тоже вот так дрожат. Вот у кого сейчас нет времени, строчите плюсики, пускай все увидят, у кого сейчас нет времени. Кому недостаточно времени? Вот реально, вот все пишите. У кого даже партнеры? Я уверен, даже у партнеров нет времени. Но все зависит не от того, что нет времени. Все зависит от приоритетов, на что ты тратишь это время. И когда мне человек говорит, у меня нет времени, у меня в голове просто взрыв идет. Хотя ну я такой же был. Просто мышление поменялось, и я приоритеты ставил, начал ставить по-другому. То есть у человека, то есть у тебя, к примеру, ну, человек, я уверен, меня много людей смотрят, которые сейчас еще в найме, реально в найме, которым тяжело, которые не любят свою работу. И вообще сюда приходят люди, которые у которых нету денег, и у которых есть деньги. Только у тех, у которых нет денег, у них есть работа, к примеру, да. Точнее, приходят двух типов людей. У одних есть деньги, но нету времени. У других, например, нет денег, но есть время. Или наоборот, не суть, я запутался. И, короче, приходят сюда, например, одни люди хотят просто... У них есть деньги, да? Да, вот как, у них есть деньги, но нет любимой работы. У других есть любимая работа, но нет денег. И в том и в том случае люди приходят сюда, чтобы либо были деньги, либо было время. Эта компания это дает. И когда человек, отклонился немножко, когда человек говорит, что у меня нет времени... Я просто понимаю, что он, например, работает на заводе, на какого-то дядю там в офисе. То есть у тебя сейчас нет времени, потому что ты идешь в 8 утра, окей okay, в 9, окей okay, в 10, куда-то, на кого-то, даже не к дяде, а просто даже к хозяину, который тебе там, он тебе, он тебе указывает, когда тебе можно сесть, когда тебе нельзя сесть. Когда тебе можно поесть, когда тебе нельзя поесть. Когда тебе можно в отпуск, а когда тебе нельзя. И можно ли вообще в отпуск. И будет ли вообще у тебя этот отпуск. Он тебе указывает, и ты, значит, у тебя нет времени, потому что ты идешь туда, к нему. И если бы не вот эта внезапная встреча, я бы, наверное, когда-то через год, там, через пять узнал об этом бизнесе и сказал бы, у меня нет времени. И мыслил бы ровно так же, прям точно так же. Потому что я вырос бы вот в этом, у меня были бы точно такие же мысли, потому что вокруг меня такие же люди, у которых нет времени. И они его тратят, тратят вообще на ну, непонятную, не, вообще, ну, у меня в голове это не укладывается, нет слов. И даже есть люди, которые уже работают в компании и совмещают, это с бизнес, совмещают этот бизнес с основной работой. Но они вместо того, чтобы пойти на созвон какой-нибудь, где-то посмотреть тренинг, где-то что-то узнать, больше информации изучить, пообщаться со спонсором, с наставником наставником, да, который уже имеет результат. Они идут на работу. Да черт возьми, ты не можешь придумать, что ты заболел, там ногу сломал, там, не знаю, возьми больничный. Возьми больничную неделю, получи на 50 рублей меньше, на один, на один, даже меньше, я цикл получаю, один цикл это 35 долларов. Получи ты на 30, даже на 20 долларов меньше за неделю денег из-за того, что ты на больничный, там ставка 75. Но ты посвяти эту неделю бизнесу. Люди, дело в том, что люди гонятся за рублем, люди гонятся за рублем, а теряют миллионы. Ну это реально, ну, простота. Они гонятся на работу, чтобы поработать неделю и заработать там 100 рублей, потому что там пять дней по 20 рублей в среднем, да там 100 рублей заработать. Цикл один, 35 долларов, 35 долларов заработать. Но не могут уделить два часа на изучение информации. Когда человеку говорю, даю бесплатное обучение, полностью бесплатное обучение на ладони, где он может посмотреть, что за компания, что за система, как это все работает, как это все вообще взаимосвязано, и изучить вообще бизнес-модель, узнать, узнать конкретно, узнать, как заработать в первый месяц свою тысячу долларов, совмещая даже с основной работой, человек говорит, нет времени я уверен, что человека, который говорит, нет времени, зайти в Инстаграм и посмотреть, сколько он тратит времени каждый день, я думаю, там часа по два, по будет на просмотре просто бесполезны чего-то. Или общение с людьми неуспешными. Вот, Поэтому вот так немножко меня забомбило, извиняйте, но когда меняешь мышление, ты смотришь на мир реально по-другому. Даже вот на такие простые, даже вот к таким вот простым словам можно прикопаться даже прикапываться не нужно, просто на них посмотреть немножко под другим углом. И, наверное, поэтому я тут, потому что в один момент я просто включил мозг, послушал человека, у которого, у которого уже есть результат. Но люди не обращаются ко мне, когда приходят ко мне в команду, и не, не спрашивают, как лучше, подскажи, какие-то там, там. Они ищут отговорки. Это неправильно, как по-моему. Так... Давайте проверим еще раз. Напишите там плюсы, нормально ли меня слышно, а то может, уже говорю, меня там давным-давно не слышно, не видно и так далее. Может, вам рассказывают, даю, даю свои мысли, а меня там не видно, не слышно. Вот, или там плохо видно, слышно. Если хорошо слышно, пишите плюсы. хорошо, все хорошо. Все хорошо, да? Угу, отлично. Давайте расскажу про свои достижения. Я думаю, всем людям вообще важно, да, и все люди хотят знать, что конкретно здесь можно получить, какие конкретные плюсы, что, ну, что компания дает. И в конце, я думаю, напомните, если или там спонсор мой напомнит, Петр Золотков, самый большой минус. Самый большой минус, который я, наверное, даже не хотел рассказывать, но он есть. Я даже немножко вам уже намекнул в самом начале на этот минус. И на данный момент квалификация Sapphire. Я забрал премию 800. Я забрал премии от компании. Компания весь шестой вид дохода, компания дает путешествия, Apple технику и премии награды за что И я забрал от компании, когда я пришел за полтора месяца, как я начал, вот я начал бизнес с нуля без опыта, без знакомств, без какой-то там поддержки. На самом деле вообще не было поддержки. Только один негатив. Я забрал за полтора месяца условия на круиз по Средиземному То есть я заработал денег, и мне еще компания сверху дала условия на, ну, я выполнил условия, дала путешествие бесплатное в круиз посреди морю Там путевка тоже огромных денег стоит. То есть добавок то есть я еще и денег заработал, и а мне еще дали. То есть, ну, как-то даже неправильно, как будто бы, даже кажется слишком сладко Хорошо. Я закрыл квалификацию одну, забрал премию 200 долларов. Закр... Сразу следующее, закрыл квалиф... И когда я закрыл первую квалификацию «Нефрит», Тогда было мероприятие у нас в Могилеве, в гостинице снимали такое помещение, да, и приезжал Андрей Санцевич из Германии, там давал тренинг, Лариса Будин, там вообще просто взрыв было, энергия вообще неимоверная. И я сказал себе, на тот момент только вот начал, я специалистом был, я сказал своему спонсору, Петру Золоткову, сказал… Петя, я должен прийти. Мне стыдно мне стыдно будет приходить на мероприятие, где Андрей Санцевич с Германии приехал, давать партнерам да, информацию, учить, давать наставления. Человек, который вообще еще выше, там, и Сергей Шутро стоит, да. Который, ну, человек, который реально с большой буквы, я, он для меня, э, ну, как пример. И мне стыдно было приходить туда, чтобы на меня смотрели люди, что Никита Каноник специалист я сказал, Петя, я, я, я не приду на это мероприятие, если я не буду э, нефритом, если я не выполню э, квалификацию нефрит. Все, я, я выполнил квалификацию нефрит в 11 ночи. Я, в 11 ночи я выполнил квалификацию нефрит, и на следующее утро к 8, я с утра, потому что у меня даже дня не было, вот целый день я просто работал, плотно, четко работал на цель, чтобы мне чуть-чуть не хватало. Я просто работал на то, чтобы выполнить нефрита, и в 11, в 11 вечера вы, выполнил нефрит, я думал, все, капец, я уже не приду на это мероприятие, я, ну, я раз уже сказал, я уже точно не приду, будет стыдно просто приходить, даже перед спонсором. Лучше пускай не приду, но ну, зато сказал, зато не пришел. <laughs> вот. Я выполняю нефрита, с утра просто там, даже не постригся, заросший весь, да, с утра там на, в парикмахерскую постригся, все, там на машину, сел, приехал, и зато я с гордостью за себя, за свой выбор, за поставленную цель зашел. И прям энергии, да, вот прям энергия во мне была невероятная за свой выбор, за то, что вот я никогда-то не сплошал, да, и начал этот бизнес, и еще поставил цель такую, нефритом. И прям на этом мероприятии я сказал, что я в течение этого месяца выполнил квалификацию «Жемчуг». И тогда еще Петр Золотков такую подставу для меня сделал вообще. он Я стоял на сцене, получается, и говорил, что я выполнил квалификацию «Жемчуг» следующую. И он меня снимает на видео и говорит, «Никита, Никита Каноник поставил цель выполнить жемчуга. И я такой, думаю, ну все, это провал. Если я не выполню, все, хана, меня в инстаграме все увидели там вообще. Проходит там, не знаю, 15 дней, полмесяца даже месяц. я закрываю цель э, «Жемчуг». Хотя я думал, что это просто нереально, ну это вообще что-то нереально. И следующая цель – «Сапфир». «Сапфир» – это уже лидерская квалификация, которая, ну, за которую нужно на самом деле поработать очень сильно. И не у каждого эта квалификация есть. И я когда я когда вообще пришел в бизнес, я смотрел, э, смотрел на сапфиров и думаю, капец, какая-то квалификация. У меня даже коньки были сапфир, лезвие сапфир. И я смотрю на лезвие, думаю, капец, такая квалификация. Я еще специалистом был, думаю, ну это вообще нереально. То есть, ну, я, я, Никита, обыкновенный парень. Как это такого, в общем, ну, то есть даже я в себя не верил. Но Петя мне всегда говорил, Никита, ты все сможешь, у тебя все получится, все, давай, ты там то, ты там, поднажми, все, по-любому, сейчас, вот сейчас должно, сейчас должно, здесь, тут, вот туда, это, это. И тут я почувствовал энергию от своего спонсора, и я почувствовал, что вот этот бизнес, командная работа, когда во мне заинтересованы, во мне вся команда заинтересована, мне помогают, и я нигде никогда такого не встречал. И мне помогают, и в меня верил больше мой спонсор, чем я сам. Я в себя не верил, он говорил, Никита, все получится, все, здесь, да ты по-любому сейчас выполнишь, все, здесь, сейчас, и точка. Я выполнил жемчуга, и я думал, что все, наверное, дальше не сдвинусь, то есть это какой-то максимум. И я поставил цель себе выполнить Дубай, следующая квалификация. А Следующее, получается, условия на путешествие. Дубай, там тоже сильные условия, нужно было сильно поработать, но это реально. И Петя сказал, что ты выполнишь. Я смотрю на условия, думаю, да какое выполнить? Кто меня вообще в Дубай повезет? Я когда пришел э, в компанию про путешествия, про круиз, узнал, я, я думаю, кто меня, каноник и путешествия, каноник и премии, какие-то там невероятные деньги, ну где я вообще, а где путешествия? Где я, а где круиз или Дубай? Закрыл, закрыл сейчас путешествие на круиз в самом начале бизнеса, сейчас зас, закрыл э, путешествие на Дубай. Забрал премию э, 1000 долларов и 1500 долларов за сапфира. Выполнил квалификацию сапфира. В этом месяце. Начало месяца получается еще даже... Э, да, в прошлом месяце я еще говорил, что, э, блин, там еще очень много до сапфира было. Я думаю, блин, наверное, 5... Чтобы получить премию 1500 долларов, нужно было в этом месяце закрыть именно вот в этом месяце закрыть сапфира. Э, и мне там еще половина наверное, работы нужно было сделать. А только месяц. Я работал, то есть, 5, и у меня еще только половина, только половина, даже меньше. Пять месяцев работал, остается один, и у меня пол, получается половина только. И вот конец месяца, и я за три дня выполни, выполнил, э, сделал условия, чтобы выполнить э, жемчу э, сапфира уже заговариваюсь. Все. То есть, вообще, энергия. Э, энергия переполняет, когда ты, я тогда еще даже в машине ехал, вот суть бизнеса, то есть я ехал в Минск на сбор, на тренировку, а, ну, тренировочный сбор, и прям в машине я выполнил условия на э, Сафира, закрыл сделку, две сделки закрыл, 800 долларов, еще за Сафира и еще за путешествие 1000 долларов, вот так вот, еще за путешествие 1000 долларов, то есть я э, на данный момент я нахожусь, по сути, еще и в армии, и Делал две тренировки в день, на учебном тренировочном сборе. В первую очередь, сделал две тренировки в день, а потом уже все остальное. Все остальные там дела. И реально слов нет. Реально просто уже мысли разлетаются от эмоций. И когда ехал, в, получается, в Минск, вот закрыл две сделки. 800 долларов, 1000 долларов сверху за Дубай. полторы а, тысячи долларов за Сафира. Ну, и, получается, на Дубай еще выполнил, да. И так как я еще в армии, меня могут просто не отпустить в Дубае. Но, скорее всего, не отпустят. И я понимал, что так, меня не отпустят. Я выполнил условия на Дубай на одного. Так, меня не отпустят. Но компания дает премии. Тысячу долларов. Я должен ее забрать. Если в Дубае я не полечу, из-за ну, ситуации в жизни. да, То есть такой период жизни его нужно все же пройти. Армия там и так далее. Тренировки, спорт. И я должен забрать. Если компания дает, почему мне не забирать? Забрал. Сейчас э, можно выполнить на двоих и забрать не тысячу долларов, а две То есть еще тысячу сверху. Это там общий чек, наверное, будет за этот месяц, если на две выполнить. Общий чек за этот месяц будет около, наверное, 7-8 тысяч долларов. Через полгода. Через полгода. Прикидывайте такие суммы. Поэтому, ребят, те, кто сомневаются, не нужно сомневаться. Напишите своему спонсору, напишите человеку, который вам дал информацию. Скажите, как мне сделать? Вот подскажи, расскажи свою историю, что у тебя получилось, что не получилось. И про свои вот эти, про свои вот успехи я вам рассказал, про плюсы в бизнесе рассказал, что вы можете, когда вы начинаете вообще этот бизнес, вы открываете, по сути, франшизу по, по всему миру, реально по всему миру, практически во всех странах. У вас появляется команда, не просто команда, которая вам реально помогает, которая вам постоянно подсказывает, который вы ночью вы получаете спонсора человека, который не знаю, которому вы можете ночью позвонить, я в прямом смысле, если вы ему ночью позвоните, скажет скажете мне там то или то, он вам поможет, потому что он заинтересован в вас, как, как реально, как ребенок, ну как как в ребенке своем. И когда вообще мне начинают говорить что-то про мой бизнес. Я реально готов, ну, прям грызть. Это как, как ребенок, понимаете? Попробуйте маме ребенка сказать, что его сын плохой, да, или что там что-то не так. Она вас там съест просто. Она просто вас съест. Также про этот бизнес. Пускай кто-то скажет, что плохой, особенно человек, который вообще ничего не имеет. Его можно закопать просто, ну, имею в виду, закопать словами и, э, просто даже не просто там что-то говорить, можно просто факты поставить человека перед фактом ему даже сказать нечего будет. Я скажу так, я узнал, да, что люди, даже которые зарабатывают по 500 тысяч долларов, и даже у них люди не стартуют в бизнесе, прикидывайте. Вот перед вами сидит миллиардер, миллионер, дал вам, ну, получается, все изучить, и вы сказали, нет, это не для меня, а перед вами человек, который там может себе позволить все, что угодно. Даже такое бывает, поэтому все в голове и все зависит от самих людей. Вот. В компании, в принципе, сомневаться не надо. И я сейчас уже, ну, когда я уже здесь, когда я уже все, и деньги вывел, и путешествия получил. Вот, когда деньги вывел, когда путешествие получил, я ну, понимаю, что сомневаться не о чем. Да? Это же не какая-то финансовая пирамида, где а, деньги получаются за счет там, новых вкладчиков. Тут конкретно за товарооборот. За товарооборот компании. Все легально, продукт четкий, все лицензии, а, компания стоит четко на рынке плотно, идет вверх, не просто застопорился или идет вниз, а вверх. Никто никогда в жизни на, на скачке не будет, это невозможно закрыться. Продукт э, доставляется, продукт есть качественный, который дает результаты. И я компанию использую, я не какой-то там суперфанат компании, я не говорю, что компания там, господи, для меня это просто инструмент для зарабатывания денег. И мне в этом еще помогает сама система Форсаж, которая делает за меня 90% работы. Реально 90% работы за меня делает. Ну, пускай не 90, но ну, пускай 80% нигде такого нету. И когда компания еще дает подарки, когда она тебя делает свободным человеком, когда ты можешь ехать в машине и заработать там 3000 долларов, по сути, да, ну, не за рулем, понятно, что я был. Но это что-то нереально. Но я скажу сразу, ребят, что то, что я вам сейчас рассказываю, это, это история, это история э, которая. Не сказка, это история конкретного. Нужно нужно постараться. Усилия. Нужно при... прикладывать э, огромные усилия. Это не... Вам... Тут никто ничего просто так давать не будет. Не какая -то там сказка, не какие-то там э, подарки. там Ну, не халява какая-то, одним словом. Это не какая-то халява. Тут конкретно нужно, пора... нужно будет поработать, но компания за это щедро дает. Компания американская. Вы знаете, сколько люди в Америке получают? Какие там зарплаты? Поэтому для Америки тысячу долларов в первый месяц, ну, американец бы сказал, ну, я на обычной работе 2 зарабатываю, там, или три, А для Беларуси тысяча долларов, ну, согласитесь, неплохие деньги. Вот почему такие выплаты идут. Ну, это в, мо в моем понимании. А, наверное, сам, одни из самых, сам, самых больших выплат идут в этой компании. Кто еще не знает, кто кого-то пригласил, а, зайдите. К своим спонсорам в, личке, в личные сообщения напишите: ну пускай дадут вам полностью обучение, вы все изучите. Кто-то изучил, кто-то сомневается, зайдите еще раз изучите. Вас никто тут заставлять не будет. Мы все тут свободные люди. Все свободные люди, никто вас заставлять не будет. И если у вас есть варианты лучше, где начать бизнес с минимальными какими-то вложениями, где вам будет еще и помогать, где можно заработать в первом месте тысячу долларов, я не говорю про себя. Я в первую там, неделю бизнеса заработал 2070 долларов. 2070 долларов. Это не значит, что вы сейчас все там начнете бизнес, э, поломите, да, и там каждую неделю по 2700 долларов, 2700 долларов будете зарабатывать там, э, в неделю. Нет. Но конкретно заработать 1000 долларов, если приложить усилия, слушать спонсора, обычно 24 на 7, э, просто за... зарывать его вопросами, и он вам будет помогать, он в любом случае вам будет помогать заработать 1000 долларов совмещаясь с основной работой это классно у меня в команде есть девчонки которые уволились с своих работ девчонки уволились своих работ даже слов нет реально просто нет слов я думаю я думаю ребят что я много вам сказал кому-то дал пинка под зад кому-то открыл глаза Uh, ну, извините, вот, uh, возможно, на кого-то накричал, но я такой, какой я есть, я здесь, uh, все со мной хорошо, как говорила бабушка, никто меня здесь не раздел, смотрите, стильный парень с горящими глазами, снимающий на iPhone новый сегодня купил, 12 Pro Max на 256 гигабайт, вообще, я хочу быстрее в этом да? фоток понаделать, потому что телефон там полторы штуки баксов стоит. Ну, за премию, за сапфера, в принципе, купил себе сразу телефон. И выплаты по поводу, там, кто-то легальности какой-то, ну, хочет поинтересоваться легальности, там, об этом даже, ну, даже не нужно об этом думать. Потому что в компанию здесь, на самом деле, говорю вам, ребят, в компанию, в систему верить не нужно, потому что она, на самом деле, вот, и без моей там веры, без моих сомнений уже миллиардная. Э, деньги выплачивают миллион миллионам людям, да, и миллионам, не знаю, миллионы не миллионы. Uh, деньги выплачивают в, в путешествие возят качественный продукт делают люди результаты получают и в нее верить она и так миллиардная. все она в топ-15 это топ-11 и кто-то возможно думает что это что-то похожее на mv или Reflame. компании классные да но зарабатывать деньги там определенно зарабатывать деньги на данном этапе сложно. Можно, но сложно. Не так, как здесь. Поэтому, кто сюда пришел по ссылке приглашения, к примеру, и еще во всем не разобрался, смело пишите своим спонсорам, кто вам дал эту ссылку, и говорите, что так и так, вот я хочу узнать больше. Не стесняйтесь. Никогда в этом бизнесе... тут Тот, кто будет стесняться, в этом бизнесе никогда не будет иметь большого результата. Прям, прям забивайте вопросами своего спонсора, чтобы он уже просто вот так отмахивался от них, не знал просто, как, как, как ответить на все вопросы. Возникает вопрос, сразу взяли ручку, бумага, стерпит все, есть такое выражение, записали, чтобы не теряться. Что-то изучаете, полное обучение, все изучаете. Все изучаете, все записываете, все спонсору задаете. Чем больше э, вы со своим спонсором, да, больше задаете вопросов, интересуетесь, тем, тем больше у вас будет результат. И, наверное, в конце да, расскажу о самом большом минусе в этом бизнесе, которым, с которым я конкретно столкнулся и сталкиваются, ну, по рассказам, мои партнеры, которые уже успешно здесь развиваются, зарабатывают деньги и так далее. И самый, наверное, большой минус в этом бизнесе, то, что вас здесь никто никогда, ну, в большинстве случаев никто никогда не поддержит и не скажет, что, блин, Никита там или, блин, э -э Костя. Классный бизнес, начинай. Классно, все, начинай, вообще не сомневайся, все четко будет. Заработаешь и денег, и будешь независимым. Личностно да, вырастешь, все классно будет. Наверное, еще ни одного такого случая не было, что там полностью все окружение поддержало. Все сказали, как и мне, наверное. В очень редких случаях бывает такое, что людям, людей поддерживают, да, и люди начинают бизнес. Часто бывает просто так, что мама, бабушка, там, друзья, брат, сестра просто, просто говорят, а они им верят. Но при этом люди ходят каждый день на работу, 500 рублей зарабатывают. И как человек, который зарабатывает 500 рублей, может вам подсказать, как зарабатывать 5000 долларов? Никак. Потому что он сам зарабатывает 500 рублей. А если он даже и знает, а почему он этого не делает? Опять, наверное, какая-то отговорка. И... Все, кто стартовал в этом бизнесе у меня в команде, люди реально приходили от безысходности. Не потому что в жизни все сладко, все сладко, шоколад и вообще, а потому что реально в жизни происходят такие ситуации, которые нужно менять. Если не поменяешь, то будешь так же вот в таких ситуациях всю жизнь. И именно поэтому сюда люди приходят. Если вы сюда пришли, изучили что-то, и у вас появляются какие-то отговорки, или вообще какие-то сомнения, там, да? просто кидайте их по, по барбан просто кидайте их, выкиньте их в мусорку, эти сомнения, ваши отговорки. Потому что, поверьте, все люди, которые здесь есть, у них у всех были такие же отговорки. И либо у вас нет денег, времени там, и каких-то других отговорок, и вы начинаете этот бизнес, либо у вас нет денег, времени и другого, и вы не начинаете бизнес. Понимаете? Поэтому у людей здесь тоже ничего не было. И они начали бизнес. А другая часть просто ушла. Какая-то часть, возможно, уже наблюдает за мной или за другими. И, в принципе, сейчас смотрит за мной и думают, принимает свое решение. Поэтому я живой пример того, что все реально, все четко, стабильно. Как говорила мне бабушка, да, я бабушку всегда свою слушал. И как говорила мне бабушка, тебя там разденут, там всякую гадость мне наговорила. И я, наверное, первый раз, наверное, я ее не послушал. Реально, наверное, тогда я первый раз ее не послушал. Хотя я всегда ее слушался. Я свою бабушку очень сильно люблю. Она меня э, всегда кормила, всегда на дачу возила, всегда любила, одевала, потому что ну, проблемы финансовые были в семье, и мама пила. И я бабушку всегда любил, уважал, и сейчас люблю, уважаю. И она меня когда-то спрашивает, реально, просто спрашивает. Я заходил, вот, и, наверное, месяц назад, и она спрашивает на пороге... Реально, можно реально распакаться. Она э, говорит, что Никит, как там у тебя, как у тебя вообще дела, нормально все? Как в компании? Я такой, бабушка, нормально. <laughs> и такой, беру сумочку с этими с баночками э, и пошел домой. И говорю, бабушка, все нормально. Все, ребят, всем был рад э, помочь, всем рад был э, подсказать. Э, эмоции переполняют. Хочу, чтобы каждого так переполняли и каждого так выступал. И, в принципе, всем пока. Всех люблю.